Эти больные убийцы обрались есть колбасу с маршмеллоу. Причем одна еще и разную колбасу. А топово! Короче, <смех> пробуем. Сань, погоди. Не <смех> может быть, она траивается. <смех> да, может быть, она траивается. <смех> <Так. смех> Прикольно. Скажи ты. как проб... говно и палку. Вот эти колбасы вкуснее, что от у усах. Че, как? На ч похоже? На колбасу с банановым маршмеллоу Это кто-то вроде Да банан это! Ты не разбираешься в вкусах Ну теперь станка сморожена засускала, что оно вообще киви. А оно было с Папайей. Кис вот это вот. Че, на ч? Ну похоже на же. Что? Да, отвечаю. Как бы. Может это все-таки колбаса виновата, а не машмелу? Can you Одевайся. Одевайся. Одевайся. А, все. Надо уже, Одевайся. Раз, два, три, два. Так, заткнулись, да, я был один здесь первый раз. Серьезно? Я не слышала, я даже не слышала. Ты глухая! Вода! Горка, здесь просто горка вытекает подводная. Там, наверное, есть одна горка, знаешь, такая из этого парка прям топовая. Пошли. Нету здесь с аквапарка там. Аквапарк вообще вон другой. Ну, вот стороне. с аквапарка и сюда вытекаешь, вытекаешь. Такой начинаешь там куда-то поднимаешься, такой просто в озеро. Ага. И только что приезжали. Да, приезжают тебя все китоморды, вещи, плоскики вытекали. Погнали домой. Здесь лягушек. Погнали домой. Даже рыба была. Куда домой? Погнали, мы устали. От чего? От катания. От катания. Мы же, мы же бегали. прыгали. Что ты мне снимаешь? <смех> да. <смех> В завершении дня хочу сказать, что аквапарк мне понравился. <смех> Поездочка очень даже удалась. Ездили мы хорошо, что не за полную стоимость. И хорошо, что небольшой компании. Потому что большой компанией мне бы вряд ли так понравилось. Мы бы. И еще больше стояли бы в очереди на горке. Мы и так под конец уже стояли очень долго. И также хочу отметить, что хоть все и хейтят этот аквапарк. Аквапарк в парке Горького. Но мне он понравился, да. Он хороший, он интересный, он достаточно красивый. И он открытый, это не Гавайи, в да, которых душно и непонятно что вообще.